Что делаешь <смех> всем привет это тим ризу сегодня мы для вас подготовили туториал на всеми любимый элемент фризби готовится для вас показать фризби Для того, чтобы научиться этот элемент, необходимо уметь колесо. Если вы еще умеете Эрил, то это будет вообще супер классно. Элемент достаточно простой, мы покажем вам несколько подводящих от простого к сложному. Первое подводящее – колесо с одной рукой. Делается оно на одной линии, стопа развернута в направлении элемента, плечи наклонены вперед. Делаем колесо, но ставим только дальнюю руку на линию. Тянемся рукой вперед, не ставим ее ни в коем случае близко к ноге, ноги не поднимаем выше горизонтали. Второе подводящее – перепрыжка. Все направляющие из первого подводящего, только не ставим руку. Плечи также наклонены, мах ногой также через горизонталь. Важно, чтобы рука шла в том же направлении, что и на колесе. А теперь сам элемент. Делаем активный мах и максимально выталкиваемся наверх. Как только мах дошел до предельной точки, тянем колени к плечам, а не наоборот. Вращение происходит в плоскости ариала. Внимательно следите за направляющими, отработанными в первых двух подводящих. Если вы не развернете толчковую ногу, сделаете мах ногой или рукой через верх и не будете держать корпус наклоненным, вас будет закидывать на арабское. А если потянете плечи к ногам, то скорее всего закинет на переднее. А теперь бонус. Фрисби с одной ногой. Некоторые называют это буллет. Делается в точности так же, как в фрисби, только толчковую ногу держим прямой и не поднимаем ее выше 45 градусов. Если поднимете ее выше, вас просто завалит. Эти два элемента можно учиться с небольшой высоты, если у вас не хватает сил вытолкнуться на плоскости. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Тим Ризу, всем удачи, пока. Пока.